неделя начинается с гармоничных аспектов марса и нептуна солнце в соединении с меркурием в стрельце при этом не стоит забывать что все еще коридор затмений поэтому старайтесь реально смотреть на вещи и предлагаемые перспективы продуктивное время для творческих личностей преподавателей лекторов общественных деятелей успех в работе и учебе возможен если вы никуда не торопитесь и все раскладываете по полочкам Всю неделю Нептун, планета иллюзий, духовности, творчества в фазе стационарности. Многие люди в этот период воспринимают мир сквозь розовые очки. Планетарные энергии недели не способствуют стремлению к профессиональной деятельности, серьезности, социальным и общественным делам. Однако старайтесь фиксировать поступающую информацию, возникающие мысли. Анализируйте причины происходящего. Это время романтики, творческих идей, гармонии. Но все, что произойдет в это время, впоследствии будет пересмотрено и изменено. 30 ноября Меркурий в гармонии с Сатурном, а Венера в гармонии с Нептуном. Дает возможность реализоваться творческому и организаторскому потенциалу. Знания усваиваются быстрее. Успешно решаются вопросы, связанные с документами, сертификацией, допусками, разрешительными бумагами. Также 30 ноября формируется гармоничный аспект Солнца с Сатурном. Точный аспект 1 декабря. В эти дни можно решить множество практических задач, если руководствоваться фактами, систематизировать материал, изучать причинно-следственную связь происходящего. Продолжается коридор затмений, который закончится 4 декабря полным солнечным затмением в Стрельце на Южном Лунном Узле в 9.33 по киевскому времени. Каждый человек в течение недели получит подсказки Вселенной на самые волнующие вопросы. Активизируются вопросы образования, расширения мировоззрения, зарубежья. Появятся идеи, новые планы, которые благополучно можно развивать в ближайшие полгода, до следующего сезона затмений. Солнечное затмение – это новолуние, начинается период растущей луны. В ближайшие дни после затмения 4 декабря наилучшее время для раскрытия себя. Чем больше позитива, радости, любви транслируете в окружающий мир, тем больше блага получаете взамен. На солнечное затмение пишем желания, планы, намерения. Чуть дальше подробнее о затмении. Смотрите до конца. Далее по дням недели. 29 ноября в понедельник убывающая луна в весах с 10-54 по киевскому времени. До этого времени в период луны без курса в знаке Девы. Луна в сходящемся трене с Сатурном, в секстиле с Меркурием и Солнцем. Благоприятный день для сферы взаимоотношений, люди стремятся достичь равновесия, обрести гармонию, при этом настроение переменчивое, ситуация выбора утомляет. Продолжается коридор затмений, а это значит, что проявлены кармические вопросы. Если в душе тревога или сожаление о прошлых отношениях, возможно, кто-то кому-то что-то недосказал, тогда понедельник подходит для прояснений с настоящим или бывшим партнером. Поговорив серьезно, можно освободиться от внутренней тяжести, открыть дорогу к новым счастливым взаимоотношениям. То же самое касается делового партнерства прошлая неделя для всех была сложная возможно сделали ошибки не затягивайте с решением сложных ситуаций воспользуйтесь положительным потенциалом сегодняшнего дня марс в гармоничном аспекте со стационарным нептуном солнце в соединении с меркурием в стрельце у многих людей появляются новые возможности и обозримые перспективы продуктивное время для творческих личностей преподавателей также для презентаций, запуска рекламы, например, на продажу чего-либо день вполне подходящий. 30 ноября во вторник, убывающая Луна в весах. Меркурий в секстиле с Сатурном, а Венера в секстеле со стационарным Нептуном. Благоприятные тенденции предыдущего дня сохраняются люди с активной жизненной позицией имеют возможность реализовать свой творческий интеллектуальный организаторский потенциал в этот день можно решить множество текущих задач заручившись поддержкой партнеров также можно найти компромиссное решение или пойти на уступки знание усваивается быстрее успешно решаются вопросы связанные с документами и различными разрешительными бумагами успех в работе и учебе возможен но при этом нужно все тщательно продумывать и раскладывать по полочкам если вы устали от отношений и все попытки примирения ни к чему не привели значит пришло время поставить все точки над и и 30 ноября это можно сделать с минимальными эмоциональными и энергетическими потерями. Исчезают навязчивые мысли и негативные убеждения. Легче сделать выбор в сложной ситуации. Подходящее время для чистки круга общения, укрепления нужных связей и вычеркивания отягощающих или, как еще называют, токсичных отношений. Также 30 ноября формируется секстиль Солнца с Сатурном. Точный аспект 1 декабря. И в первый день зимы Луна в весах до 13.54 по киевскому времени. После чего переходит в знак Скорпиона. С 6.21 утра до 13.54 период Луны без курса. Вторая половина дня 1 декабря, а также 2 и 3 декабря может быть временем личного кризиса для многих людей новая информация не воспринимается от чего становится еще грустнее в первых числах декабря старайтесь анализировать факты и правильно систематизировать уже прочитанный и изученный материал не лучшие дни для принятия решений и активных действий переждите прислушайтесь к себе внимательно посмотрите на свои финансы возможно нужно не вещи покупать а долги отдавать транзит луны по скорпиону подходящее время для очищения ведь 4 декабря солнечное затмение поэтому будет полезно накануне оставить в прошлом все то что препятствует развитию и движению вперед время благоприятствует тонким преобразованием и химическим реакциям в организме человека можно начинать худеть проводить очистительные процедуры очень эффективно спа для лица и тела в этом случае к новолунию 4 декабря которая положит начало не только новому лунному месяцу но и кармическому циклу вы будете чувствовать себя прекрасно а это очень важно в день солнечного затмения Оно же новолуние 4 декабря 2 декабря в четверг луна продолжает двигаться по скорпиону в напряжении с сатурном и оппозиции с ураном очень сложный день энергетический потенциал велик как никогда главное употребить его во благо и желательно по максимуму ведь излишки легко могут трансформироваться в раздражительность и мрачное настроение которое захочется на ком-нибудь сорвать чем больше препятствий в течение дня тем больше энергии генерируется эмоциональность привязанность и даже агрессивность также являются характерными проблемами сегодняшнего дня. Но есть и плюсы. Многие люди готовы идти на риск, полностью менять устоявшиеся порядки, действовать внезапно, дерзко, достигая своих целей одним точным ударом. Если вы давненько подумывали о том, чтобы многое в жизни изменить окончательно и бесповоротно, но все как-то смелости не хватало. Сейчас для кардинальных перемен самое подходящее время. Смелые и яркие личности достигнут духовной свободы и независимости. 3 декабря пятница. Убывающая Луна в Скорпионе до 14-12, после чего переходит в знак Стрельца. Период Луны без курса с 7,22 до 14.12 по киевскому времени. День накануне затмения принесет много тревог. Кому-то в большей степени, кому-то в меньшей, все зависит от устойчивости психики и способности трезво мыслить. Наступает кульминация событий, момент кармического воздаяния. Все получают по заслугам. Возникают повторные ситуации, вызванные кармическими узлами. То есть, если ранее не усвоили урок по той или иной сфере, то неприятность с течением времени становится более масштабна каждый человек показывает свою истинную сущность свое внутреннее я задача для всех в ближайшие дни заключается в том чтобы найти источник ресурсов то есть духовную поддержку коллектива уважайте традиции и среды в которой находитесь какими бы чуждыми они ни казались 3 4 декабря сложные дни происходят рецидивы многих психологических заболеваний так как подсознание поднимает на поверхность то что накопилось внутри чаще чем обычно случаются травмы и аварии по невнимательности и халатности это время когда идет формирование причин на глубинном уровне поэтому нужно быть достаточно искренним с окружающими и с самим собой чтобы глубже заглянуть в себя 4 декабря суббота. Полное солнечное затмение в 9.33 по киевскому времени в знаке Стрельца. Напротив кармическая негативная точка черная луна в близнецах. Кармические негативные программы есть практически у каждого человека. Сегодня они проявятся максимально. Во вселенной существуют свои законы мироздания которые людям свойственно нарушать и именно это нарушение в итоге приводит к формированию кармического долга невыполненные обещания перед вселенной которые порой тянутся из прошлых жизней в это затмение станут катализатором установки справедливости и поддержания баланса кто-то получит наказание за свои деяния а кто-то подарки судьбы у каждого своя карма. Кому интересно разобраться с этим вопросом, найти решение и освободиться от повторяющихся, опустошающих ситуаций, записывайтесь на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Я делаю качественную работу по доступным ценам. Пустые хлопоты, ложь, искаженная информация, нарушение авторских прав. Все это особенно проявлено в день затмения 4 декабря и за несколько дней до и, до и после этого астрологического события. Могут быть громкие заявления со стороны правящей верхушки с целью ввести народ в состояние массового психоза. 5 декабря, воскресенье. Растущая Луна в Стрельце до 13.30 по киевскому времени. Период Луны без курса с 7.08 до 13.30 после чего луна переходит в знак козерога во второй половине дня внешняя напряженная атмосфера будет снижаться коридор затмений закрыт и мы входим в новый кармический цикл с чистыми намерениями началась первая четверть лунных фаз отличное время для того чтобы заняться долгосрочным планированием экономно расходуя свои ресурсы удовольствуясь малым обходясь самым необходимым можно добиться многого в ближайшие месяцы сейчас важно осознать свои слабые стороны склонность к соблазнам и искушениям это главные помехи на пути к достижению цели солнечное затмение является определяющим с точки зрения значимости можно рассматривать только солнечные затмения а лунные затмения являются побочными продуктами солнечных затмений Поэтому обратите внимание на то, что происходит с вами в начале декабря. Это действительно важно, и именно эти темы будут актуальны для вас в ближайшие полгода. До следующего сезона затмений с 30 апреля по 16 мая 2022 года. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения и индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех.